Удивительно, Но есть множество необычных тайн. Меня зовут тайная Найнало. Сегодня я вам расскажу и покажу множество странных объектов, которые были сняты людьми. Есть на планете необычные серокожи. Это инопланетные существа, которые уже давно здесь находятся. Но они скрываются именно в горных таких местах. Часто их видят в горах. Часто видят их еще в тех местах, где множество происходит вулканических трактов то что мы с вами наблюдаем эти кадры были сделаны недалеко от норвегии объект необычного типа исчез в облаках суть в том что много чего происходит но мало что может быть пришельцы готовят необычный сюрприз для нашей планеты удивительно но множество объектов Постепенно стали проявлять агрессию к людям. Иногда они защищают, а иногда нет. Что вообще происходит и почему НЛО, видя, как планета Земля умирает, они начинают менять структуру планеты. Мы часто замечаем необычный формат НЛО. Но этот формат НЛО... Очень необычный, а именно агрессивный. Считается, это самая высшая раса инопланетных существ, которая отвечает за порядок в космических пространствах. Но на самом деле, что они готовят? И почему мы с вами видим ту картину, которую должны видеть? Много тайн, которые сейчас происходят, по вине это люди сделали. Например, эти кадры были сделаны не так давно. 97 год. Необычный пуск ракеты, чтобы уничтожить НЛО. Посмотрите за этим необычным кадром. Очень подозрительный и очень странный. Множество людей стоят, смотрят, как необычная ракета поражает цель НЛО. Считается, что это фейк-видео. Скорее всего. Но суть в том, что мы с вами живем в таком мире, что последнее время только и начинается происходить какие-то необычные фейк видео, но давайте разберемся к другому. Сейчас мы наблюдаем за необычным форматом видеосюжета. а представьте на самом деле, может это где-то и происходило, что и люди не понимают то, что они видят, мы видим только запуск ракеты и все, дальше переводится в трансляцию и так далее. Непонятно. Но есть множество тайн, которые происходят даже в космосе. Вам не говорят и не показывают. Суть в том, что множество НЛО посещают МКС уже очень давным-давно. Можно сказать, прям основанием. Если вы внимательно будете следить за мкс трансляция, то увидите множество тайн, которые, скорее всего, вы не видели. Но что на самом деле скрывается в космосе? И откуда они берутся? Вообще, все НЛО берутся из Земли. Но есть и тот масштаб, где вы не знаете, Луна, Марс, там их находятся базы. Также там уже подтверждали, что это города инопланетных существ, которые раньше там были. Но суть в том, что теперь изменилось. Вы сейчас посмотрите отрывок с МКС, секретный видеосюжет, который давным-давно был засекреченным. Этот необычный видеосюжет 2003 года. Посмотрите внимательно. Необычный шар яркого цвета с какой-то необычной оболочкой. Астронавт, который находится рядом с ним, просто взял какую-то необычную штуку и пытается наладить контакт с инопланетным существом. Удивительно, но рядом с ними еще пролетал необычный еще и НЛО. Но суть в том, что, посмотрите, реакция астронавта была нулевая, как будто он знал, что здесь происходит. Но удивительно, почему множество людей считают НЛО врагами. Скорее всего, это дрон, который подлетел к этому человеку, потому что множество дронов, таких необычных цветов, мы замечаем. Но нам удалось увидеть настоящий дрон НЛО, который беззащитный плен. Посмотрите внимательно, это обычный шар, без всяких там необычных отверстий, просто видно какие-то необычные повреждения, скорее всего, повреждения это были со времени, но этот необычный кадр поражает его контакт с инопланетным пришельцем. Для чего НЛО подлетел, никто вам не ответит. Но есть множество тайн, которые вы должны прекрасно понимать. Пришельцы не выдают свои тайны. Они показывают в будущем необычный формат своих целей. Они оставляют на земле подсказки о будущем. И эти подсказки о будущем надо понимать прекрасно. Эти кадры были сделаны в России. Удивительно. Но что мы с вами наблюдаем? Необычный налом. Около двух часов ночи появился в этом месте. Этот город Белгород. Удивительно то, что мы видим необычные вспышки. Этот НЛО издавал необычные звуки. Но самое что интересно, этот НЛО выстреливал необычным электропушкой. Посмотрите на центр этого корабля. Он также прозрачен. Но удивительно то, что он находился... Метров 50, а может даже и 100 от земли. Что и дает необычную панику людей. Никто из людей не слышал и не видел. Эта камера засняла ночную необычную передвижение этого объекта. Удивительно. Но есть люди, которые еще снимают эти кадры. Как вы думаете, для чего он здесь завис и почему он ровно час находился над городом? У множества людей ночью болела голова. Этот НЛО издавал необычные электропомехи, что и у множества был перебой с электричеством, и даже помехи с телевизорами было. Как вы думаете, что они готовят, и почему они с таким необычным форматом набирают свою мощь? Эти кадры были сделаны в 2021 году, август 13. Число вам не напоминает ничего? Думайте о том, дорогие друзья, что происходит. А вот полноценные видеосюжеты, которые не срезаны. Посмотрите внимательно, и вы поймете все.